Всем привет! Вы на канале НД Фитнес и с вами я, Болт Наталья. Сегодня вы на моей фитнес-кухне. Хочу предложить вам рецепты нескольких салатов, которые я готовлю сама. И предлагаю приготовить вам на новогодние праздники. Салаты интересные, вкусные, разные, оригинальные. Думаю, каждый из вас на свой вкус что-то может выбрать. Итак, для первого салата нам понадобится печень трески, два вареных яйца, два свежих огурца, лук зеленый, соль, перец по вкусу. Салат называется полковничий. Он известен еще из советских времен. Итак, как любая консерва у нас ассоциируется с военными, с армией, естественно, отсюда и салат называется полковник. Иногда его называют полковничий. Итак, для салата желательно выбирать огурцы, более-менее тугие и сочные. Сначала мы очищаем их от кожицы, затем нарезаем мелким кубиком и отправляем в салатник. После этого вареные яйца очищаем и также нарезаем мелкими кубиками. Отправляем к огурцам. После этого печень трески, желательно ее вытянуть из баночки заранее и дать маслу стечь. Итак, печень трески мы вилкой расталкиваем и также отправляем в салатник. После чего перышки зеленого лука мелко нарезаем, добавляем в салат. Добавляем также соль и перец по вкусу. По своему желанию вы можете не добавлять, либо добавить еще какие-то спицы, которые вы любите. Но для меня соль, перец этого достаточно. После этого тщательно перемешиваем весь салат. Заправлять его не нужно, так как печень трескил, и так достаточно даст масло. Салат лучше всего подавать на листьях зеленого салата. И сверху украсить тоже немного там зелени, любую на ваш вкус. Укроп, петрушка, тот же зеленый лук, неважно. Что вы любите, тем и украшаете. Всем приятного аппетита! Для следующего салата нам понадобятся два яблока большого размера. У меня это семеринка и чемпион. Один болгарский перец тоже большого размера. Также пучок петрушки, сметана и соль по вкусу. В этот раз у меня яблоки попались достаточно мягкие, поэтому я их не очищала от кожицы, но желательно все-таки очистить яблоки и нарезать их кубиком. Отправляем в салатник, затем то же самое делаем сладким перцем, нарезаем его кубиком. У меня в этот раз красный перец, но я бы вам посоветовала желтый, так как кислота яблок очень хорошо сочетается со сладостью именно желтого болгарского перца. После чего нарезаем петрушку, добавляем салатник, также соль по вкусу и заправляем сметаной. Сметану вы можете положить также по своему желанию, у кого-то достаточно 2 будет ложки сметаны, у кого-то 3, у кого-то 4. Тщательно перемешиваем салат и подаем на стол. Этот салат получается очень интересным, оригинальным. Вот это сочетание кислоты яблок и сладкого перца, ну, очень необычно и неожиданно. Салатик получается таким освежающим. Советую всем обязательно приготовить и попробовать. Приятного аппетита! И еще один очень интересный салатик. Для его приготовления нам понадобятся мандарины, достаточно крупные мандарины, 3 штуки, отваренная куриная грудка 300 грамм, 1-2 яблока, 2-3 вареных яйца, лимон, соль по вкусу, сметана и можно добавить домашний майонез. Этот салат моя дочь в шутку называет салатом от Деда Мороза, так как в его состав входят мандарины, которые, кстати, можно заменить на апельсины при желании. Значит, в первую очередь яблоки очищаем от кожицы, затем нарезаем кубиком среднего размера, отправляем в салатник и сразу же, не забудьте, поливаем соком лимона, чтобы яблоко не успело потемнеть. После чего отварную куриную грудку также измельчаем, нарезаем средним кубиком, добавляем в салатник. После чего вареные яйца очищаем, также нарезаем кубиком и добавляем в салат. После этого мандарины, я уже говорила, что у меня достаточно крупные мандарины, хорошо их очищаем и э, нарезаем. Так как у меня крупные мандарины, я их делю каждый, каждую дольку на три части. Салат солим по вкусу, заправляем либо только сметаной, либо, как на мой вкус это лучше, сметана смешанная с майонезом. Думаю, не стоит говорить о том, что майонез должен быть обязательно домашний, а не магазины. Итак, сметана с майонезом перемешиваем, заправляем салат. Подавать его лучше всего на листьях зеленого салата. Сверху украшаем листиками петрушки. Для следующего очень интересного салата нам понадобится редька дайкон 300 грамм, морковь, говядина отварная 250 грамм, 150 грамм репчатого лука, 1 зубчик чеснока, 2 сырых яйца, 2 столовые ложки воды, соль, перец по вкусу и домашний майонез, либо сметану. Сначала отварную говядину нарезаем средним кубиком и отправляем в салатник. После чего редьку дайкон очищаем и натираем на крупной терке, также добавляем в салатник. После чего сырую морковь очищаем и также на крупной терке натираем, добавляем в салат. После этого одно сырое яйцо смешиваем с одной столовой ложкой воды, добавляем туда соль и перец по вкусу и тщательно перемешиваем, можно сказать взбиваем. Полученную массу на разогретой сковороде, смазанной растительным масле, обжариваем. Получается у нас омлет с каждого яйца по блинчику омлета. Обжариваем омлет с одной стороны, затем переворачиваем и обжариваем с другой. Оставляем остыть. В этот момент лук крепчатый, нарезаем полукольцами и доводим на сковородин растительном масле до золотистого цвета. Лук отправляем в салатник, после чего уже остывший омлет нарезаем соломкой. Соломку вы можете делать покрупнее либо потоньше, помельче, на ваш вкус. Всю соломку отправляем в салатник, добавляем по вкусу соль, перец и обязательно один зубчик чеснока пропускаем через чеснокодах. Затем салат добавля... заправляем либо сметаной, либо домашним майонезом. Как по мне, так вкуснее с домашним майонезом. Салат тщательно перемешиваем и после этого подаем на стол, на зеленых листьях лучше всего салат укропом украсить сверху и для последнего очень необычного салата нам понадобится белокочанная свежая капуста 200 грамм, по 50 грамм свежей моркови и свежей свеклы, также по 50 грамм чернослива и кураги. Для заправки нам понадобится домашний майонез либо сметана по вкусу. И для украшения перышки зеленого лука. Хочу вам сказать, что этот салат является одним из самых моих любимых салатов, так как я большой любитель чернослива. Итак, для начала мелко шинкуем капусту отправляем в салатник затем морковь свежую очищаем и именно на мелкой терке натираем отправляем ее капусте. И то же самое делаем со свежей свеклой. Очищаем и именно на мелкой терке натираем. Желательно для этого салата взять и морковь, и свеклу. Достаточно сладкие, так как вы понимаете, от этого зависит вкус всего салата. Затем чернослив и курагу промываем, нарезаем мелкой соломкой, добавляем в салат. Солить, перчить салат не нужно. Заправляем его либо домашним майонезом, на мой вкус это лучше, либо сметаной. Хорошо перемешиваем и при подаче салат украшаем измельченными перышками зеленого лука. Всем приятного аппетита! Всех с наступающими праздниками! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Всем пока!